За меня это значит солидарность, упознавание новых хоббища, дружественность, упознавание новых друга, разнообразие, здоровье, утомление, для меня это значит участие новых искусствах, шириение видимости, не имеет предрассудков, помощь другим, бросить не бездравно, дружеские друзья, толерантность, упознавание новой культуры. Ацеси Академии Среднеевропских Школов. Мреж Ацес деловало 15 землян. Члана мрежа Ацес остается путем натечества, а наш проект был из 42 выбрана из между 266 объявленных проекта. Тема годыщих натечества была солидарность, а наш проект назвал... И твой голос может быть решением. В Браво! У овоспорта мы, ученицы 8. школы Свети Петар Ройховец, были партнери с основным школом Иво Андрић и Пранјена у Србији. Главные продукты нашего проекта были связаны с слепу дјецу и избеглица. За слепе ученике мы и наши партнери снимали звучную книгу на сад и Неколико байки. Снимали смо и радио игре у Рокан Фоклоращ, фильмом Шишни Шинада, а теми избеглица посвятили смо фильм Окуз дома, Гост Ацеса. Овэй фильм посвятили смо активностима у склопу ученицких размира. Первая размина была в прошлом 2015 под нас с Светом Петром Риховцем. Мне было учителем была наиболее ствол у проекту, потому что взаимодействие и занимающие активности. Коста, и сегодня все Я Коста, иду в школу и в я в и видео, после Супер я была и в Загребе на представлении нашей звучной книги. В центре винка Бек био с нами и автор книги Синиша Цмирк. Он нас и стал у нас смеявал, а имелись мы возможность дружиться со слепым дитем. Как верхунок крому ваде дуду, огромную дуду забеде, турему у уста дуду, везему руки, ставиму най огромнију белу ону ко за краву огромну и вот, как они снимают, и напишу, и у ставят на Facebook, и пишут, мала беба, две cure треба. Ай, меня ужасно утешила, что со сколова. С из Сербии посетили за слепых. Посетили за на том мы ссоре познали одну из ее детей. Слепа, с Особенно, что познаете полно молодых людей, татарь, из цели Хорватии, с участием на разных проектах и присняли мы много знаний о личных правах, о проекта имели возможность говорить за радио и телевидение. Не было напорно, только что имели много текста и книга имеет 230 страна и было очень тяжело, когда некоторые слова были очень комплицированные, поэтому их не изговорить, поэтому мы 10 пута, но успяли. Неким некоторыми представлениями нашего проекта мы должны быть в оваженном улоге. Моя отличная и остальная культура и директора. Мне нравится когда мы кухали с принцем и позже ели нигерийское и от граха. Я себя занимаю фольклором, а я себя когда мы нашим партнерам показывали наши фольклорные обычаи. Покажите мне се и наступьте за время посета в месте when we played a lot of на разбијни у Србији были мы у травњу 2016. И да поздравимо наше госте из республики Хрватске, из места Ореховац, основна школа Свети Петар, који заједно са нами учествувају у једном једно АЦЕС проекту и да им се захвали на гостопринству које су нашим ученицима приредили током боравка у њиховом месту у децембру месецу и они су данас оде са нами, па јас да их поздравите нема аплазу. что у Србии имели много спортивных активностей. В прекрасном экосеве у Куштонићи мы больше играли в тенис и коша. На стадиону у Горниј Милановцу бачать куглу и диск учила нас и лепа пара Олимпика Надаву Хсановића. Значи, треба да се трудимо и оно что желимо да то хотим, да мы в то, да мы можем, что да мы никогда не предали, так ли? Тако? Тета Нада, всем нам е доделила медали и дипломы за нашей спортсной достигнутой. Да, да. Успожешь и леку олимпийскую, можно? Можешь! супер! Я с могу, когда зашли в школу. на радиониках с и экипажством, на своё су дошли и они, кои имају умјетничке склонство. Покажем, мол, често димете, как и леку сој, что супер си Тебе понравилось? Дети ими осили захрупорцию, однозлавы и ремена целы. Ее достало, и реалан. Мечем, да, сюжет они ужировали валью. что-нибудь спросить? Тебе не было заинтересовано? Мы находимся в здании Культурного центра, в центре Горио-Милародца, где находится в э изложба числе Тринестра Международного бюджетного умения и минературы. Это одна из самых манифестаций а э малого формата в свете. Интересные для меня были и работники, где мы изразили как тебе все видела в Сербии? Мне в Србии было очень приятно, мы прекрасно сотрудничали и желала было бы опять повторить. Я бы это опыт повторила и zato, что мне было приятно družиться с нашими друзьями и с детьми с особыми потребностями, которые соседствовали в некоторых нашего у почетку не знали как им приступить, но угроза мы с слагали и помогали на радиониках. Айма рука что участвовала Дружить <плес> с ними, некоторые из нас научили приличен много речей и знакового языка, а мы поняли, что мы можем жить вместе и да не должны иметь предыдущие. <плес> Апциз! Для меня солидарность, поздравление новых обидований, приятелство, поздравление новых других, различитесь, Šiljenje vidih sa. Nema predrasuda.